Перед друганом хотя бы не так стыдно, как перед собакой перепутать кнопки и уронить вертолет в озеро. Где? ну ты конечно мде.